Здравствуйте, уважаемые подписчики канала «Про цветок». Наверняка у каждого на участке есть хотя бы небольшой уголок, где-нибудь за домом, за гаражом, сараем или за живой изгородью, где практически не попадает солнце. Там, где тень или полдня, или даже, может быть, на протяжении всего дня, и там особо ничего не растет. И газон там нет, и огород там не сделаешь, и кажется, что с этим участком сделать. А как раз-таки про это мы сегодня и поговорим. Какие растения посадить в условиях интенсивного затенения? Ассортимент таких растений на самом деле не сильно широкий. Если мы подумаем про какие-нибудь многолетние культуры, то прежде всего на ум приходят папоротники. Среди древесных растений ассортимент тоже не широкий, но они есть. Важно просто их подобрать и использовать в условиях вот как раз таки затенения. Растения, которые относят к группе теневыносливых, как раз таки приспособились расти. Там, где солнца не хватает, и там, где практически никогда не попадают прямые солнечные лучи. Выделим, опять же, группу хвойных и группу лиственных растений. Среди хвойных их не так много. Прежде всего, помните про представителей рода тис. Это тис ягодный, тис дальневосточный или по-другому остроконечный. Два близких вида и тот и другой способны расти в условиях практически сплошного затенения, то есть без открытого солнца. Хвойное растение, вечно зеленое, обладает темной-темной зеленью, таким насыщенно изумрудным цветом, и благодаря этому высокодекоративное. То есть там, где у нас не хватает солнца, тем не менее, кустарники будут выглядеть плотными, пышными. К тому же тисы можно стричь, из них можно формировать различные формы, начиная от шариков, колон конусов, и в том числе заниматься топиарной стрижкой. Если видовые тисы, ягодные и дальневосточные, это такие широко раскидистые кустарники, которые очень часто растут в своеобразном виде, сначала поднимаясь вверх, а потом раскидываясь в виде чаши. И занимать могут достаточно много места, то есть несколько метров квадратных как минимум. Есть и сортовые экземпляры, например, формы фастигиата или колоновидные, которые будут минимальны по площади, но будут интересно подниматься в виде колон, подчеркивая в данном случае, ландшафт или какой-то уголок. Следует, конечно же, помнить про то, что тисы растения ядовитые. И плоды, в частности, семена у них, хвоя, побеги. Не стоит употреблять пищу и быть осторожными, если на участке в этих местах бегают дети и, и в том числе домашние животные. Будьте с ними осторожны. Если вы будете использовать сорта с окрашенной хвоей, то есть, допустим, элегантисима с пестрой хвоей или аурея, то есть это тисы, которые обладают золотистой хвоей. Помните про то, что это растения двоякие по отношению к солнцу. Если вы их посадите в тень, как о чем мы сейчас и говорим, они станут зелеными, то есть фактически будут как полноценный, как основной вид. Но если вы их остави, посадите там, где у нас затенение не сплошное, а солнце появляется на протяжении дня или, в принципе, даже на открытое солнце, тисы тоже могут выдерживать такие условия, тогда он раскроется полностью как сорт и, допустим, ауре золотистый станет э, желтеньким на концах нарастающих побегов и хвои. Разные условия, соответственно, по-разному будут отражаться на этих э, декоративных качествах э, этой формы. Кроме тисов, среди хвойных обратите внимание на э, такой не сильно распространенный кустарник, э, как микробиота в частности микробиота перекрестнопарная очень похожа внешне особенно летом на стелющиеся можжевельники кому-то может быть показаться что это там что-то в стиле можжевельника казацкого китайского и так далее но если присмотреться поближе вы увидите что хвоя все-таки отличается а если вы обратите внимание на это растение осенью от зеленого цвета классического оно становится таким охряно. Золотистым, очень приятным по цвету, с переходом по колористической гамме. Кроме этого, важная особенность в том, что если большинство можжевельников активно светолюбивые породы, то как раз таки микробиот отличается тем, что растет в условиях затенения. В идеале, конечно, чтобы солнце немного где-то появлялось, сквозь кроны допустим, деревьев или выглядывало из-за угла на протяжении там, полудня. Где-то больше, где-то меньше. То есть микробиоты перекроснопарные относятся к растениям полутеневыносливым. Наверняка такие участки у вас есть. Кроме хвойных, понятно, что есть теневыносливые растения и среди лиственных кустарников. Здесь ассортимент будет немного шире. Я остановлюсь на нескольких из них, на которые советую обратить внимание и, возможно, использовать у себя на участке. Первое из них – это магония подуболистная. Падуба листная, потому что листья у нее похожи на листья падуба, достаточно теплолюбивого растения, которое не используется в условиях редкой полосы. А магония как раз-таки более зимостойкая и способна выдерживать интенсивные морозы до там, 20 иногда даже 25 градусов, особенно если, или в частности, если она закрыта снежным покровом. В таких условиях она отлично перезимует. Конечно, если будут такие отрицательные температуры и снежного покрова не будет, эти условия ей не подойдут. Чем отличается магония? Это лиственная порода, но в то же время вечно зеленая, как и те растения, о которых мы говорили до этого. У магоний глянцевые, Темные листья, плотные сами по себе, кожистые. И они обладают хорошим э, отблеском, то есть привлекают внимание. Магония характеризуется таким богатством именно внешнего вида и цвета. Кустарник сам по себе невысокий. Чаще всего растет где-то на высоту до полуметра. Иногда побеги могут вырастать до метра высотой. Немного разрастается в стороны, но не сильно и не агрессивно. Очень классно цветет весной ярко-желтыми соцветиями. Это растения из семейства барбарисовых, и в этом плане они похожи по цветению. Яркая, насыщенная окраска, чего нам часто не хватает весной, когда мы ждем вот как раз-таки луковичных, ну и в частности магония может дополнить это ощущение. После цветения образуются грозди таких синевато-сизых ягод, которые, кстати, съедобны. И в отличие вот от, допустим, тиса, их можно употреблять в пищу. Кроме магонии, советую обратить внимание на снежноягодник. Если раньше в советской застройке во дворах очень часто можно было встретить снежноягодник белый, это кустарник высотой метр-полтора, иногда даже выше, с характерными белыми ягодками, откуда и произошло название. Дети их часто любили хлопать во дворах, наступая на ягоды на асфальте. В последнее время распространяется близкий вид, это снижный ягодник Доренбоза. У него же есть и несколько классных сортов, как, например, Мазов Пирл и близкие к нему. Чем отличается он? Во-первых, он обладает свойствами хорошей теневыносливостью, как и основной вид для наших условий, это снежноягодник ягодник белый. Теневыносливо, активно хорошо развивается в условиях затенения, раскрывается полностью во всей красе, приятный такой Светло-зеленый цвет листвы, который одинаковый на протяжении всего лета, но в конце сезона на нем появляются ягоды. И они уже не белого цвета, а различных оттенков розового, от светлого до насыщенного темного. Эти ягодки будут длительное время висеть на кустарнике, украшая и преображая ваш сад даже в межсезонье. И потеряют вид они только к концу сезона, когда, к концу зимы, когда несколько раз, соответственно, перемерзнут. Растение чуть более компактное, в отличие от снежноягодника белого, и как раз таки хорошо подходит для небольших участков, для дачных а, пространств, там, где, как правило, места и территории у нас не хватает. Это четыре растения, на которые я бы советовал обратить внимание. Но теневыносливых, понятно, больше. Хоть у них не очень много, но можно копнуть дальше и найти еще представителей. Посмотрите, наверняка среди этих или среди других растений вы найдете то, что как раз-таки подойдет на тот участок, где у вас нету солнца или солнца недостаточно. Успехов вам!